А что тогда насчет социальных сетей? Они приносят в нынешнее время больше пользы обществу или больше вреда, вреда со стороны как, психологии? Трудно сказать, это все зависит от того, что находится в этих социальных сетях. Но социальные сети – это хорошо. Почему? Ну, ленинский принцип. Первым делом, что после вашей что надо завоевать почту, телеграф, телефон захватить. То есть смысл какой? чтобы информация она была доступна. Поэтому социальная сеть, в принципе, и есть. Что такое социальная сеть Network? Да? Это общение между людьми. То есть мы сейчас, допустим, с тобой общаемся, тет -а то или мы общаемся это где-то для зрителя, или, в общаемся. Все зависит от той информации, которая в этих социальных сетях доведена. К сожалению, действительно, мусора больше, намного больше, неизмеримо, будем так говорить, больше, чем в этих сетях, чем действительно настоящая информация. Поэтому надо выкапывать эту информацию. Очень и очень. Чтобы, чтобы найти действительно нужную информацию. Дело в том, что есть такая поговорка, учитель появляется, когда ученик готов. Значит, поэтому сегодня мало учителей то Именно потому что ученики не готовы, они-то есть, ученики не готовы, они ищут информацию где угодно, только не там, где надо ее искать. Информация лежит вот там, божественные <смех> какие-то источники, а в социальных сетях чего материальные источники и какая-то там просто э, информация, играющая на струнах э, не тех, скажем, э, позитивных, э, которые хотелось бы, чтобы это было для скажем, общей какой-то цели, понятной там, там. Вот так. Mm -hmm.